Приветствую вас, мои родные, мои любимые. А сейчас с вами снова Елена Дегурова, и мы разберем по косточкам астропрогнозы, даже скорее это рекомендации по самым важным сферам жизни. Напоминаю, что детально на каждый день прогноз, рекомендации я даю в клубе яркожителей. ссылочка будет под этим видео. Для того, чтобы вы могли заранее знать, что вас ожидает, где, когда, что предпринять. То есть все важные рекомендации, прогнозы, практики на каждый лунный день, а также мои ценные закрытые платные тренинги для вас, для участников клуба Яркожителей доступны безоплатно. Пользуйтесь, мои родные. Всего-навсего 1000 рублей в месяц, и вы получаете мегатонну Ценного, ценных инструментов. Это не просто информация, почитали и не знаете, что с этим делать. Конкретика, конкретика, еще раз конкретика для вашей счастливой жизни. Вот, и я сразу перейду к главному, сразу перейду к самому важному. Я напоминаю, что сегодня у нас уже полнолуние. Сильное, необычное полнолуние. Оно посвящено планам на будущее, изменениям привлечению судьбоносных событий. Это мы сегодня, кстати, в, 19, в 21 час по Москве будем в клубе проводить встречу. Обязательно обязательно проверьте, есть ли у вас доступ к клубу, потому что фиячить сегодня будем по полной. И даже если вы не делаете ничего, да, то вы найдете, просто найдите время для уединения сегодня. Посвятите его своим мечтам, планам, Запишите их обязательно, указывайте сроки, когда вы готовы принять их выполнение. Например, до конца текущего года я обрету свою пару, любящего меня и любимого одной мужчину. Мы будем вместе мужем и женой во взаимной любви, уважении, дружбе, верности, радости, благополучии и счастье до глубокой старости во благо для меня и безопасности окружающих. Если кому-то нравится, можете писать, до конца текущего года я встретила, да? ну, чтобы не обрела пару, а встретила, да, то есть, либо встретил, да, и у него, вот, то есть у кого какая конструкция работает, я очень люблю говорить, я позволяю себе, до конца текущего года, например, да, обрести свою пару, обрести свою недвижимость, ну вот что вам нужно на здоровье. Вот у кого как работает, у кого как работает, я даю свою технику, я позволяю себе испытывать состояние счастья и удовольствия от создания отношений, от создания семьи с любящим меня, и любимым, любимым мной мужчиной и так далее, то, что я проговорила, то есть то, что у вас работает. Помечайте, как ваши планы осуществляются, как меняется ваша жизнь. Обязательно делитесь этим в комментариях, в чате в нашем, кто уже в чате. Если вас нет в чате, пишите в личку, я вас добавлю. Просто я уже ссылку не хочу давать, чтобы спамеры нас не засыпали. Глупой рекламой, ненужной совершенно. Поэтому, если вы хотите в наш чат, в WhatsApp, то пишите, что мы делаем в чате. Я даю важную информацию. Мы делимся, единомышленники общаются, делятся результатами, обсуждают практики, которые я даю. То есть такое легкое общение и быстрый доступ ко мне, так скажем, потому что в чате я всегда на связи. А вот Обязательно пишите, что у вас происходит. Это крайне важно для вас. Для меня важно видеть результаты, которые вы получаете благодаря моим рекомендациям, потому что именно... Ваши результаты зажигают во мне солнце, ваши результаты а, помогают, мотивируют меня записывать что-то, проводить тренинги для вас, а, поэтому пишите. А для вас это крайне важно. Каждый маленький шаг, каждую маленькую победу зафиксировать. И когда вы пишете о своих и даже маленьких результатах, вы делаете, знаете, как будто бы нажимаете кнопку «Сохранить этот результат». Поэтому пишите, и когда вы читаете чьи-то результаты, обязательно поддерживайте, усиливайте. Знаете, вот иногда смотрю в чат, вот ленитесь, ленитесь написать а, за икорить свои результаты, ленитесь поддержать кого-то. Ребят, ну так не работает. Мы вместе, мы едины, мы можем друг друга поддерживать и усиливать. Давайте дружно вместе будем усиливать друг друга. Не ленитесь писать, писать в чат. Это вы ленитесь не ради кого-то, а ради себя ленитесь. Чем больше вы активны, тем больше вы энергии получаете и моей, и, как говорится, от всей вселенной. Далее, подумайте, что вы готовы сделать для достижения этой цели. Дайте себе обещание идти к ней, совершать задуманные действия. И вообще постарайтесь дать себе какой-то зарок и, конечно, выполнить его. Вот что-то, что сделает вас лучше, счастливее и одновременно поможет, поможет выполнению ваших планов. Даже если у вас вообще нет мечтаний на будущее, в это полнолуние давать обещание улучшить себя очень будет эффективно для развития жизненного пути. Только помните, что придется выполнять. А в понедельник вообще старайтесь провести день как можно тише, спокойнее, осознаннее, что ли. Вот на него распространяются все энергии недели. Но нужно уменьшить эмоциональную активность и лишнее общение. Так что э, теперь про всю неделю в целом, да. Про солнцеворот я напишу отдельно, еще запишу видео. Но вот в целом про неделю. Вся неделя должна быть осознанной. Среди хаоса энергии максимальный контроль мысли, эмоций и действий. Я еще раз напоминаю, акцентирую ваше внимание. Четыре ценных тренинга находятся в клубе яркожителей по эмоциям. Там я даю практику, как научиться негативные эмоции переводить в энергию, которая исполняет ваши желания. Там я даю расшифровку, что такое наши эмоции. Там вот 4 ценных тренингов, дорогостоящих, поэтому идите, вам это доступно, участники клуба, пользуйтесь этим, пользуйтесь этой ценностью. Вот тогда и сам период будет у вас удачным, и задел на будущее получится весьма капитальным. Еще важнее, в июле нас ожидает, ждет коридор затмений, он будет нас, простите, жевать. Печатывать в глину судьбы то, что мы с тобой несем. Сейчас уже чувствуется его приближение. Я напоминаю, что это полнолуние открывает коридор затмений. На, в, коридор, в период коридора затмений, на сами затмения, я, конечно же, буду проводить практики. Я о них скажу тоже подробнее, потому что мы не можем это пропустить. Мы уже несколько лет с вами проводим практики на период затмений тем более такие мощные, как идут сейчас. И вы уже чувствуете приближение. Вас уже, знаете, как будто бы через мясорубку проводят ноги. И войти в этот коридор затмений надо правильно, чтобы лепили новое из правильного теста. Да? Не просто тяп пирожок, а именно вашу судьбу будем лепить. И это практики на полнолуние, и это практики будут на... В местах силы я напоминаю, что с 21 числа я буду несколько дней проводить практики. На местах силы ментальные практики по вашим фотографиям. В основном это будет индивидуальная работа. Даже там, где групповая, все равно некий момент индивидуальной работы тоже будет. И мы будем готовиться как раз-таки к периоду затмений. На затмении будут мощные практики, поэтому следите за информацией. Очень важно делать все это правильно, эффективно, чтобы ваша судьба была в ваших руках, а не в чьих-то. Чтобы, извините, вас звезды раком не поставили. В течение этой недели у нас все возможности для активных дел, для масштабных проектов. Работать надо изо всех сил. Через не могу, до, знаете, до кровавых мозолей. Не важно, каких дел касается такой трудолюбие. сейчас везде нужно собрать силу ум, знание и действовать, даже если вы получите не совсем тот результат, который вы хотели бы, но важно делать, это будет, поверьте мне, некой ступенькой к вашему будущему. Иногда, когда я описываю вот такие периоды, меня одергивают и рассказывают о вреде работы через силу и отсутствие внутренней мотивации. Вот смотрите, ну, древний крестьянин многое бы сказал о внутренней мотивации в горячий сезон. Да? Вот Мы энергетически не сильно отличаемся от своих предков на самом деле. А у Вселенной, у космоса вообще прошло одно мгновение, вот оно даже как секунда. Так что все по старинке в некотором роде. Нет мотивации тащить плуг сегодня, будет нечего на стол поставить зимой. То есть э, не, не, не скашивайте, вот, э, не, не ведитесь на, сам, на самосаботаж, действуйте. И тем не менее именно в деловой сфере сейчас будет самая жаркая пора. На этой неделе можно создать себе задел даже не то, что на год, мои родные, на десятилетие. Именно поэтому крайне важно сегодня быть в клубе на практиках. Мы будем делать задел с клубничками, с клубом яркожителей и будут, будет мощный задел очищение и выстраивание вектора на ментальных практиках, на, на местах силы, на дольменах в Крыму. Нереальные просто сила И если вы хотите карьеру или, наоборот, мечтаете создать свой бизнес, поменять профессию или место службы, вкладывайте сейчас в будущее любым способом. Берите проекты, я не знаю, у коллег, идите к начальству с новациями, выполняйте сверхурочные, которые будут полезны и оценены. После работы делайте то, что станет вашим личным делом. Днем работаете, например, бухгалтером, ночью учитесь составлять букеты, например, если вы мечтали о своем цветочном салоне. Тяжело? Да, нелегко. Но оно того стоит, поверьте мне, эту неделю нельзя пропустить. Даю рекомендации, которые вы можете сами исполнять. И напоминаю, что я для вас делаю максимально, что могу. Во благо решаются практически все финансовые задачи. Можно воплотить идею о новом заработке, о прибавке к зарплате. Можно придумать новое дело, приносящее деньги. Да, возможно, вы результат не увидите сегодня, завтра и даже послезавтра. Но поверьте мне, мы делаем заклад на будущее. Вы часто живете результатом в надежде на то, что вы сегодня а, сделаете что-то и завтра проснетесь уже знаменитыми, богатыми или замужними. Ребят, так не бывает. Я, знаете, вот правда, я хочу порвать пополам тех людей, которые иногда мне пишут, Лена, а какую сегодня практику сделать для того, чтобы... Ребят, ну, блин, если у вас осознанность на нуле, и вы перекладываете всю ответственность на практику, вы никогда ничего не получите. Убирайте ожидания. Убирайте ожидания, ибо вы будете сидеть в этой ЖП а, до посинения. Действуем, получаем удовольствие от процесса и идем вперед. Практики нужны только для того, чтобы создать нужное состояние, чтобы направить фокус внимания на то, что мы хотим, и дальше делать, делать, делать. А вы хотите практику сделать, и все, и чтобы завтра было было чудо. Вот правда, вот порву пополам, вот когда вот вы мне пишете, вот хочется вас просто... Я даю практики, которые вам нужны. Я даю все практики, все ключи, но ответственность на вас, мои родные. А смотрите, еще очень важный момент. Нельзя на этой неделе брать или давать в долг чтобы не получить долговое ермо на шею на многие месяцы, а то и годы. Нельзя брать и давать в долг. Угу. А, это даже не то, что вы, не, даже не то, что вам тяжело будет отдавать. И вы будете отдавать дольше, чем обычно. Но если вы даете или берете в долг на этой неделе, вы. Делайте себе отметку безденежья на долгие месяцы. Я надеюсь, услышали. Далее, покупки. Аккуратнее с покупками. В магазин лучше взять, я не знаю, какого-то а, скептически настроенного друга, который увидит со стороны, что же вы собрались покупать. А вот мужа, милые девочки, да, или просто любителя ходить по магазинам брать не стоит. Вас будут торопить, и в попыхах можно купить э, такое черти и -чё, черти-как, да, что вы потом будете сами удивляться. Вообще, по возможности, лучше не ходите в магазин на этой неделе. Э, общение с людьми сейчас должно быть максимально дружественным, даже с теми, кто неприятен, даже с теми, кто когда-то обидел. Либо не общаетесь вообще. Либо если очень-очень-очень хочется порвать э, на британский флаг, ну, отложите это дело до начала сентября. Числа до пятого, седьмого, а лучше до девятого. Да? Старайтесь обходить острые углы. Это не значит, что надо всех простить, принять, позволять делать новые гадости, но надо исключить любую агрессию на этой неделе. Это крайне для вас важно. Тем более э, с теми, кто вам важен и кто вам дорог то отношение, которое мы закладываем к людям в эти дни, тоже потянется в будущее, иногда косвенным образом. Например, кто-то нагрубил, ну не знаю, официантки, да, а это видел начальник, сделал выводы, и как-то человек будет общаться с подчиненным уже, ну, уже на другом уровне. То есть это может быть как-то не напрямую касаться конкретного человека, но потянуться ниточкой вообще с той стороны, с которой вы даже не ждете. В любви сейчас самый лучший способ улучшить отношения, благодарить, просить прощения. Если женщина не права, сразу попросите у нее прощения. Да, так сказал один француз, и Спасибо ему за эту фразу. Сейчас, это, ну, сейчас же это можно ну, рекомендовать и дамам. Если ваш любимый человек не прав, попросите прощения и увидите, как многое наладится, что казалось, серьезной проблемой в отношениях вообще кармическая неделя кармическая полнолуние и оно будет либо отрезать кого-то отрезать ненужные связи отрезать ненужные дела вы будете прям видеть как а, что-то или кто-то от вас отрезается имейте это в виду не держите мои родные не дела не держите ни людей не держите все кармически предрасположено. Если оно должно было уйти, оно уйдет. Не обязательно именно сегодня, а я бы сказала так, что если вы готовы к развитию, вот действительно, не умом, не на языке, а вот внутреннее ваше, вот ваше внутреннее состояние готово к развитию, Вселенная уберет ненужных людей, которые вас тормозили до этого, и Вселенная уберет ненужные проекты, которые уже отжили свое. Как, каким образом это произойдет? У всех по-разному. У кого-то через а, уход из жизни, потому что душа отработала свое и уже готова перевоплотиться. А, очень, вот если вы посмотрите, что у вас было. В 2011 году и в 2009 году какие важные события у вас происходили. Вы будете понимать, в какой области у вас будут изменения, на что направлено. Еще вы можете посмотреть, что было 7 лет назад, да, сейчас, либо 7, либо 14 лет назад. Это вот какой вы тяжелый урок там проходили. И если вы за это время не прошли, то есть вам, вас как второгодника оставили на второй год, особенно то, что 7 лет назад у вас происходило и вы за это время не изменились, то судьбинушка, она либо больно-больно стукнет чуж... чугунной сковородкой, либо скажет, дорогой мой друг, давай-ка ты переродишься, потому что ты двоечник, и исправлять эту двойку даже не собираешься. Но это будет выбор души, мои родные. Либо этот человек уйдет из вашей жизни, просто встретив кого-то, не кусайте локти, не плачьте, не думайте, что вы какие-то не такие и вас бросили. Просто этот человек в вашей жизни уже сыграл свою роль. И его время пришло играть роль в другой жизни. А вы свой урок прошли. И даже это лучше, чем вот какие-то тяжелые отношения останутся и будут длиться дальше. Поэтому здесь вот просто будьте осознанными, отпускайте, это полнолуние, это затмение будет просто жестко отрубать то, что уже отжило. Не пытайтесь оживлять умершую лодж, лошадь. И ну, перейдем чуть-чуть к романтике. Да. Время романтики, на самом деле, эротизма, страсти, поэзии, соединения Бога и Богини, то есть те отношения, которые должны быть, вы либо встретите на этой, на этой неделе, либо они у вас воспламенятся вновь, ну, потому что Марс у нас да, либо горизонтальное положение, либо бурный скандал, в зависимости от того, какой период вы проходите. И вот это то редкое время, когда новые знакомства могут привести к огромной любви. Сама судьба будет толкать людей друг к другу, либо отталкивать. А с врагами сейчас, как я уже говорила ранее, желательно, не, если не мириться, то хотя бы не воевать, а лучше вообще просто не видеться. Избегайте схватки любыми способами, иногда отпустить разумнее, чем набивать шишки, мои родные. Пусть враг видит, что вы не опасны, не лезьте, не трогайте, не, не надо сейчас делать, ну, так скажем, резких движений. И, конечно же, вот в таком сильном потоке могут быть сложности со здоровьем, особенно у тех, кто и так ослаблен. Кому сложно переносить лишнее давление сверху, это время перехода, а значит время прощания с теми, у кого больше нет сил. И этот период будет у нас ну, практически до сентября. Я говорю об этой неделе, но в целом я хочу напомнить, что коридор затмений – очень важный момент очень будут ну, будет косить э, серьезно а, еще один момент а, да я напоминаю что на каждый день сейчас я говорю в общем а на каждый день по этим сферам жизни есть рекомендации в клубе эркожителей идите смотрите читайте и знаете там я описываю когда э, Какие операции лучше делать или нельзя делать, с какими органами, когда можно начинать работать, какие опасности могут быть, что предпринять и так далее. То есть в клубе есть подробная детальная информация. Вообще в среднем основные риски на этой неделе – это глаза, болезни зрения и кости. А еще по-прежнему возможны ожоги, чаще или тяжелее обычного. Имейте в виду, аккуратнее, опять-таки, ожоги, ожоги от огня или от солнца, аккуратно. Эта неделя – это сложное время для операции. Возможны врачебные ошибки, и просто что-то может пойти не так. То же самое касается и терапии. Даже лекарства в аптеке можно купить неправильно, просроченно, либо... Оно может дать какие-то неожиданные побочные действия. Не следует начинать новый курс лечения и вообще лучше ограничить прием медикаментов ну, по возможности вообще на этой неделе. Пейте как можно больше воды. Опять-таки я очень рекомендую пить живую воду. Что это такое, пишите в личку или смотрите у меня группа в ВК, ну, пишите в личку, я ссылку на группу дам, потому что это крайне важно в этот период, период перехода, потому что живая вода не только работает с нашим организмом, с нашей кровью, с нашим организмом, но она работает прежде всего с менталом. Это крайне важно делать сейчас в это время перехода. Вот, зато порадует практически любая косметология, кроме хирургии. Можно идти становиться красивыми, мои прекрасные стрижки, лучше исключить в дни а, полнолуния или в, дни, а, в день солнцестояния. Опять-таки, а, детальный прогноз по а, красоте в том числе есть в клубе яркожителей. Так, свадьбы. Свадьбы на этой неделе. Важно, осозн осознанно ли люди вступают в этот союз? К сожалению, из того, что я практикую по отношениям люди чаще всего, в союз вступают неосознанно. Важно понимать, готовы ли вы к этому союзу. Если свадьба совершается с взаимным ощущением будущего, в болезни и в здравии, в богатстве и в бедности, так все и выйдет. Если же у кого-то внутри звучит хоть нотка сомнений, то совсем скоро эта нотка превратится в полноценную симфонию расставания, а не в мелодию любви. Поговорите с друг другом. Опять-таки, азбука осознанных отношений, великолепный курс у меня есть, который помогает именно осознанно подходить к отношениям, к тем, которые только планируются, к тем, которые уже созданы, и вы понимаете, что что-то не так. Пишите в личку, я вам дам ссылку на азбуку осознанных отношений. Там есть как безоплатная часть, которая уже вам поможет трезво посмотреть на себя и на а, партнера. Также есть а, достаточно бюджетная часть, которая поможет вам а, выстроить эти отношения осознанно. Девочки, которые прошли эти курсы, а, они получили великолепные результаты и выстроили свою жизнь а, совершенно иначе осознали, почему у них были те или иные проблемы в отношениях. Поэтому, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Детки, рожденные в этот период, умеют найти дружбу и защиту в любой абсолютной ситуации, в которой они окажутся. А ситуации в жизни у них будут очень-очень разные. Они смогут приспосабливаться, принимать пространство и людей в этом пространстве. Поэтому ну, такие детки рождаться будут на этой неделе, прям уникальные. А, с питанием никаких особенностей, но День солнцестояния, солнцеворот – это первый праздник лета, в честь которого на столе обязательно должны присутствовать молодые овощи, первые фрукты, а, травы, а также свежий хлеб, особенно если прекрасно, если вы его испечете сами. Прекрасно это, если вы напечете блинчики, это символ солнца. А постарайтесь, если хлеб сможете с именно круглый, тоже лучше сделать это именно так, не квадратный, а круглый. А просто украсть этот стол, а даже если вы не будете делать никаких практик, просто накройте его а фрукты, овощи, свежие и, конечно же, хлеб и блинчики. Важно быть красивыми, нарядными в этот день, украшать с собой мир. Мужчина это тоже касается, мои прекрасные мужчины. Мысли материальные. Так что думайте о счастье, думайте о любви, о радости, о здоровье, об исполнении своих желаний, вообще о желаниях. И наполняйтесь солнцем в этот день. А я напоминаю, что в день солнцеворота и еще несколько дней после я буду проводить практики на местах силы, на дольменах очень мощных, нереально мощных здесь, в Крыму. Практики эти ментальные, по фотографии. Мы начинаем цикл вообще практик вот сегодня, 17 числа, в день полнолуния. И еще вот день-два вы сможете после, ну вот до солнцеворота, вы сможете сделать эти практики в записи, если вдруг вы это видео услышали позже либо в любой день, когда Солнце будет в Стрельце, Луна будет в Стрельце или полнолуние в Стрельце. Вы сможете сделать эти практики. Далее вы сможете принять участие в ментальных практиках с 21 числа, несколько дней, в зависимости от того, сколько у меня будет людей. Ну, Я много брать не буду, это будет группа ограниченная, тем не менее я 21 буду делать очень мощные практики на дольменах, и потом еще дорабатывать индивидуально, докручивать, дорабатывать, там разные дольмены, я каждому буду просматривать, какие, какой пункт, какая дорожка нужна, потому что там есть дольмены любви, судьбы, богатства, изобилия, коммуникации, я тоже вот фотографию вам, наверное, покажу, сделаю распечаточка у меня есть, и я каждому буду подбирать путь, с каждым буду работать индивидуально. С двадцать первого будет общая практика со всеми, а потом с каждым индивидуально человеком с фотографией буду проходить этот путь. Так что имейте в виду. Далее у нас планы такие, что на затмение будут уникальные вибрационные сеансы, которые помогут вам направить вектор своей жизни. То русло, в которое вы хотите. Не один год я уже провожу, у нас будет 18-19 поток уже а, вибрационных сеансов. Четыре а, года уже считай да, в сентябре уже будет пять лет, как я провожу а, ментальные практики на местах силы, и уже люди за эти годы получают результаты великолепные. Поэтому присоединяйтесь, мои родные, если вы вдруг не нашли информацию, пишите в личку, не стесняйтесь, пишите, стучите и дано вам будет, как говорится. Вот на этом астропрогноз, рекомендации на эту неделю я завершаю. Я желаю вам самой прекрасной недели, дальше пожелаю еще лучше. Я знаю, что с нами вы точно станете еще более счастливыми, потому что мы со своей стороны делаем максимум для этого. Я даю рекомендации в клубе, размещаю много информации. Ваша задача делать, использовать те инструменты, которые я вам даю. С вами была Елена Дегурова. Пока-пока, мои родные. До новой встречи.